Начинаете вязать, и у вас вот такая проблема. Каретка встала. Пустая машина, то есть дело не в пряже. И вы не понимаете, что делать дальше. Это прижимная планка. И сейчас мы с вами будем менять прижимную планку. Удобно воспользоваться плоскогубцами. Кстати, такие плоскогубчики вас выручат в разных ситуациях. И подправить иглу, и заменить планку, и достать что-нибудь. И вытягиваем прижимную планку. Телефон. Смотрим. Ну да, планка по сравнению с тем, какой она была в начале сейчас она уже просто никакая. Ее нужно менять, она уже не выполняет свою функцию. Если для, для однофантурного вязания она еще сойдет. Потому что игла как-то оно держит. То для двух двухфантурного, вы видели, у меня просто заблокировала каретку. Надо менять. При попытке развольцевать зажим, то был просто сломан. Поэтому я вам предлагаю самый простой женский вариант. Сейчас мне срочно нужно заменить ленту. Помочь некому. Развальцовку я сломала. Все, что остается, оставляю. Просто сдираю старую ленту. Сдирать можно ножом, сдирать можно Отверткой приклеена она всю насмерть. Расходный материал, можно сказать, разовая вещь, но сделана просто на новика. Не прилепили эту ленту, но мы ее все равно сдерем. Беру отвертку и отдираю максимально все, что можем содрать, и обязательно надо спиртом или каким-то спиртосодержащим веществом промыть планку, чтобы обезжирить. Так, очистить планку до основания мне не удалось, но сейчас и нет такой задачи. В общем-то, сделала, как сделала. Надеюсь, что я смогу развалицевать немножко попозже. Края, ну, толстые. Толстый алюминий у меня не получилось. Скудными средствами. И профессиональной планки у меня тоже не оказалось. Так уж получилось. Есть кусок пролона. Когда-то я его уже использовала, когда-то он меня уже выручил. Потому что у меня была планка, ну, за ней пришлось съездить, но она у меня была. То есть поролончик послужил свою, я его сняла и оставила на такой вот экстренных случай, как сейчас. Вязать надо вот сию минуту, но нечем. Берем любой поролон. Оконный утеплитель, уплотнитель идеально подойдет. Берем дублерин, плотную какую-то ткань. Кто-то может использовать ленты атласные. У меня есть бумажный скотч. На какое-то время вполне сойдет. Берем бумажный скотч. Лучше, конечно, чтобы он был поуже, но вот такой стороной, которая уже использовалась, ее и наклеиваю. Наклеиваю на край, чтобы меньше было обрезать лента. Это уплотнитель верхней части. Держаться будет. Никуда не делится. И теперь нужно отрезать берем двухсторонний скотч заливать клеем не буду потому что клей может э, в какой-нибудь момент может растворить поролон берите клей который либо не растворяет поролон ну и потом клей нужно такой который легко снимается потому что я эту планку планирую поменять и Приклеиваю скотч. Скотчек, скотчек приобретал в фикс прайсе. Второй слой снять. И сейчас будем наклеивать ленту. Промерьте длину, так чтобы хватило с двух сторон. Зажимы сниму, когда буду менять, ставить ленту другую. И просто приклеиваю и прижимаю к, к месту положения скотча. И теперь самое главное, поскольку у меня не получилось снять заглушки пластиковые, придется их приклеивать. Приклеивать либо изолентой, либо обычным прозрачным скотчем. Не сильно, немного. мотать много не надо, будет тяжело потом с этой планкой работать. То есть ее не снять, не обратно достать. Прихватываю к пластмассовую часть изоленту и заматываю буквально разик вот, совсем чтобы только держала много не надо с одной стороны с другой заломанной стороны все гораздо хуже но будет возможность постараюсь может быть, найти другой зажим главное зажать сильно так, чтобы не слетело. Но не, но не толсто. Держится. И теперь предлагаю вам маленькую хитрость от мастера. Машинное масло, наше смазочное. Чуть-чуть его берем на ватный диск или на что-нибудь. Немножко совсем, совсем чуть-чуть. И прохожу по бумаге. Это нужно для того, чтобы облегчить процесс там будем вставлять ленту в машину она становится более скользкой и облегчается скольжение все сделали идем вставлять ну, в общем то готовую прижимную планку в машину чуть-чуть нажимить беру не пострадавшую часть теперь аккуратненько будем вставлять иголки выдвигаем их в среднее положение и нажимаю линейкой, аккуратно придерживая с края, вот здесь вот где у меня самое такое критичное место, чтобы не свалился поролон, пропихиваю линейкой. Главное держать, чтобы поролон не съехал на бок, учитывая, что он держится очень хорошо. Никаких проблем. Идеально работающая машина. Все, мы практически подручными средствами заменили планку. Все работает, но радоваться рано. Надо срочно идти заказывать настоящую прижимную планку. Потому что такая проблема может повториться в любой момент. Поролон оконный неизвестного качества. Сколько времени он послужит, никто не может сказать. Но к тому времени у меня уже будет настоящая планочка, и я ее спокойно заменю.